Нет, sorry, sorry, sorry. Sorry, бля. Макс, ты записываешь? Бля, Макс Либо Кирилл, либо Макс, сука Элпан, сука Иди нахуй!